Стой, маньяк, давай поговорим. Давай поговорим, давай Я предлагаю э, свою говядину за 30 секунд твоего бездействия. Стой. Себе... Ладно, забирай. Друзья, машины. Ну что ж, всем здорова, друзья, вы на канале Артемуф. с вами Артем, мы продолжаем играть наши режимы, сегодня у нас снова режим по типу маньяка, давно, да, давно мы его делали уже, ну и наконец-то в принципе доделали, поэтому можно, я думаю, приступать. Так, за руль маньяка, друзья, у нас играет Ник, вот, и мы играем еще и так Угу. Маска какая. Так, наша задача найти этих... Ой. Ой. <с doit> ну ты знаешь, Короче, наша задача найти канистры бензина и включить ворот и машину, дабы сбежать из этого места. Проблема не было. У нас, кстати, Майкл Майерс. Очень аккуратно быть. Ой. И -и -и -и. Еще какой-то медленный. А, он, типа, меня еще не видел. А, я нашел машину. Так, он, походу, меня еще не видел. Он бежал, или он просто не видел тебя? Так. Так, наша задача быстро все сделать, быстро все найти. Очень быстро, все очень быстро, все очень быстро Так, тут он вряд ли что-то... Ах! Ключит ворот, включить ворот Да ладно Ключит ворот, включить ворот, включить ворот, включить ворот, ворот. ворот Я сюда заделать его плохо А, я ключ нашел. Ой. Ой. Нет. Беги, Коля, беги. Беги. Так, так, так, так. Быстро все делаем. Ой, вообще творот уже есть. Ой! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Маньяка, ты Так, ворота открылись, теперь нам нужно найти канистры бензина. Так, ребята, если вам нравится, то пишите мне здесь на комментариях, мы будем чаще делать такие режимы, где будет уже больше человека. Наверное. Так, я надеюсь, мы за мной не ходим. Ребята, это реально очень жутко. Мне передайте это все в нас Там я щебеши, я не гравлю. Это я, это я, это я, это я. <laughs> Ты все канистры нашел? Давай. Ты не знаю, где еще можно, но может быть среди леса. Ой, пресс. Либо, возможно, в каком-то доме еще. Пойду сюда. Пойду сюда. А, ты, кстати, из канистры бензина вылил в машину? Все Так, я понял, зато бы гонится где он? Я пока пойду в машину. Я надеюсь, вам нравится такой формат. Это достаточно прикольно. Mam nadzieję, mnie przyczepi. Tak, oto Nie, nie, nie, nie, не осталось, не знаю, вообще на самом деле карта еще не доработана, но мы решили потестить вот, стена еще не доделана, там еще дом есть, Я его специально закрыла решеткой, просто он ну, не доделан, нет это не он, а вот это доделано. кстати спал он маньяк, сейчас. У маньяк у нас опять же ник, и он Майкл Борис, да, четко-четко так, ты живой там? А, я надеюсь, ты точно занял какая-нибудь канистра этот, это Надеюсь, он не Так, ну я один остался. А! Нет, смысле как? Так, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим, бежим. удобная спорящая поля. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. на другие вELL при уровне щена я не спал плохо я 호 twitch где-то должно быть еще одна конец-то. Ой! Блин, как я тебе найду что он за мир двигается. Стой! Стой! Стой, маньяк, давай поговорим. Давай поговорим. Давай поговорим. Я предлагаю э, свою говядину за тридцать секунд твоего бездействия. Сделаем. Я... Мало. Забила. Спасибо. Спасибо. Где-где? Блин, где может быть, где может быть? Помню здесь помню здесь. Захар, капец, я с ним вздох совершил. Он разве не залил? и будет это стрёмно. Ну это блин, это прикольно, тут реально не такой. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, что-то любое. Какой-то, то О, нет. би би Что тебе надо? Сложно. Я снова вылезшил. Сбегите, используя машину. Ну что ж, всем снова здравствуйте. Так, продолжаем а, режим маньяк, марвер. А теперь у нас в роли маньяка Коля, дедхост. А, на значки не обращать внимания, а тут что-то не готово. И я с ником не Значит в прошлом раунде мы потерпели пооружение из э, Лаус. Миссия not complete. Сегодня я надеюсь такого не повторится. Точнее не сегодня, а сейчас. Так. Так, у коли еще есть 30 секунд, мы в это время должны все сделать. Все зовут Чинки. Чинки нельзя. Так. Ды -ды -ды -ды -ды. Ды -ды -ды Ничего. Так, тут у нас машина есть тачка. Так сразу. Ой, ой, ой, ой, ой, нет. Отстань от меня, отстань. Нет. Че я сразу. не потерял, то эту сторону. Так, все, я надеюсь, не потерял. Тут же Ники не видно. Поедет. Как пока... Пойду в этот дом. О! Ключ от машины ушел. Так, сюда. В прошлом раунде мы забыли добавить. Это вообще нужен инспектор. Тихо-тихо. Так, тихо, тихо. Да, тут ничего нет. Так, а Ник, ты где сейчас? Yes, yes. Что-нибудь нашел? Так, я нашел, короче, одну вещь, нам говорить, что это за вещь, пока что. Так, вот он догадается. Чего? Так. Коврыли всего. Нет. Ай! Не бейте меня, пожалуйста, уважаемый. так так так так, так. Ник, беги Помни Бог с тобой Увлекательно Беги Maniac, is this? Hello, hello motherfuckers <laughs> Хорошо. Так, ребят, пока идет все по плану. Так, так, так, так, так. Хоп, хоп. Пока есть такая возможность, но все лутается. Пока то возможность еще есть. Так, так, так, давай, давай, давай. Так, ничего. Ой. Кондрус полез, Вроде здесь он ничего не прятал <смех> <смех> Блин, да <это> так страшно <смех> Ник! Ник! Ник! Стой! Стой! Стой! Назад! Назад! Ну канистру нашел мне, или две? Пока okay. okay. <laughs> <laughs> Я еще поживаю, не стану канале. Я еще поживаю так, так. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Так, так, так. Так, ну так, в принципе, пока безопасность. А, Ника, а ты закачал эту уже канистру? Да? Блин А, ребят, Еще одна канистра осталась Еще одна канистра осталась Все Ребятки, все а нет, еще не все, еще ключ твород. Там где-ли там? Да. сказал уже ладно. Да. Так, остался ключ от ворот. Ключ от ворот остался и все. Так, давай, давай, давай. Ребята, этот... Ой-ой-ой, монек, монек, монек, останется, останется, стань, стань. Ой, залагала. Ой, залагала. Ой, залагала. Ой. Ой, кстати, я понял, я понял. Это я понял. Good no. night. Всё, как вам ребята режим рассказывать ну, вообще в принципе повеселиться можно еще пару человек И вообще вот, вот этот вот меня убило я мог выиграть с Ником. но я к сожалению не португло ну что я думаю можно заканчивать на этом ч попрощаемся со зрителями коля нет Приходите к нам еще на канал. Это хорошего настроения. Ссылочка, кстати, на Ника будет в описании. Да, у тебя будет. А, Коль, у тебя есть? Ну, могу ссылку на дискорд составить. Ну вот. Вот, в общем, все, всем спасибо, ребята. Я думаю... Это нормально. Хороший ребюсик. Лингвистический поринь. Вот. Всем пока. Увидимся совсем скоро. Всем пока.